всем привет Всем привет! вы на канале семья тумановых сегодня мы будем открывать с полиной и с Димой вот такую а вот, классную да? игрушку привет Привет, Полина а... это у нас птички Angry да. Birds Star Wars новое это издание мальчик. здесь мальчик. много всяких мальчик. интересных птичек а я звездных войн девочкам, а есть... Полина будет я... играть девочкой да Полин я... ребята а еще посмотрите, какие у нас свиньи. Они вот да. не... зеленая свинка и, и оранжевая. оранжевая. Мы сейчас свиньям нашим соберем вот такой домик из этих деталек желтых, да? Да. И будем по ним бомбить из рогатки. Да. Круто. Надо разрушить, в общем, все здесь. Хотите открыть? Да. Игрушка проста в использовании. Давайте уже откроем. Мне тоже не терпится. Ух ты. Пойдемте вот сюда на солнышко. Ну что? Все, оставить. Ребята, Нет. вы ничего не потеряли? Нет. А мне кажется, что-то выпало. Давайте посмотрим. Что это? Что это? Это же, это же резинка от рогатки. Как мы ее могли потерять? Ну-ка ее быстро с собой. Что это? Дим, показывай, что у тебя там? О, это какая-то мишень. Сейчас мы будем по мишеням еще стрелять. Ага. Доставайте всех свиней, всех птичек. Давайте посмотрим, что у нас да. здесь. Так это игрушки-пищалки. Они будут летать, когда мы их рогаткой запускать. Они будут пищать, такие злые свиньи. Так, надо собрать рогатку нам. Вот, Дима перевернул уже все. Будем сейчас домик собирать свиньям. Так, вот тут какая-то у нас подставка. Что-то она не работает. Наверное, батарейка села. А рогатка-то у нас музыкальная. Она светится, на солнце только не видно. И музыка из птичек конгребёр сыграет. Ну что, давайте домик соберем. Давай, давай, давай, собираем. Давай, давай. спасибо за просмотр подпишитесь на наш канал а дима заряжает рогатку по новой